Добрый день. Итак, регулировка температуры заданной и действительной на упаковочных машинах от компании Простор. Соответственно, у нас идет меню, здесь выключен нагрев, здесь включен. Мы переключателем переводим в положение «включить», после этого у нас загорается кнопка индикатор о том, что нагрев пошел. После того, как индикатор пошел, у вас начинают греться тены. Видите, что температура пошла потихоньку наверх. То есть у нас заданная температура 150 градусов, реальная сейчас 22 градуса. То есть после того, как температура будет набрана, машина остановит нагрев нагревательного элемента. Соответственно, если необходимо, в зависимости от типа используемого материала, пленки, либо уменьшить, либо изменить температуру. Делается это следующим образом. Мы нажимаем кнопку Set, самую левую, нажимаем кнопку «Вверх» либо «Вниз», и далее нажимаем еще раз кнопку Set подтверждая этим самым. То есть теперь температура будет у нас на продольном шве задана 145 градусов.